Да путь держите, сударь? Тут недалеко усадьба. Здешний граф изволит купить дом в Москве. Мы продадим ему сортир по цене особняка. Это кто у нас? Любим рукоблудие перед сном, да Петька? Это Варвара, моя невеста. Можно я заберу? А пока ты мой гость, три мои лучшие шлю служанки будут отвечать за удобство твоего пребывания здесь. Я граф Дракулов, старый друг вашего Моего батюшки. <сесс> Мы сосали не У нас будет что-то новенькое. Хреновенькое. То есть это прям вот так, да? <связать> Что бы на это сказал Зигмунд Фрейд? <связать> И все же это лучше, чем сигареты. Меня не убить оружием смертных. Пульс проверяли? ой, меня. Ну тебя. Запах ловил. Ты все дурак, часок я. Так ведь гриб свирепствует. <вы> Надо больше солнца. <свы> Смешно, сосредо, сосредо, сосредо, закрыть, ты Был у меня как-то фотограф недавно. <вы> Этот идиот взял и снял меня три раза с нерабочей стороны. Схнул, короче, загрызла его. А как же фотокарточка? Но взяла аппарат, на себя развернула и снимок сделала. <вы> Назвала Селфи. Вот видите, девчонки, и мы, шлюхи, даем что-то этому миру. А <звыкать> ты почему не боишься креста? Я еврейка. А вот так? А, сука, порезался. Надо подпилить.